Друзья, всем привет и сегодня я хочу сказать, чтобы вы перешли в мои ВК, потому что там есть видео, которые ограничены авторским правом и я оставлю ссылочку в описании, а также подписывайтесь и ставьте лайки. Всем пока-пока!